Колян у нас открывает. Кекс. Колян, кто тебе кекс дал? Хорошие люди. Хорошие люди? Ну-ка попробуй вкусный кекс, нет? Нет. Yeah. Надо попробовать. Ну-ка тебе. Yeah. Вкусно, нет? Коль? Как? Как кекс? Вот, королян говорит кекс вкусный это наш э, дегустатор друзья ну, вот, поэтому если коля сказал есть можно значит это можно есть э, не забываем подписываться на канал ставить лайки комментарии вот кто хочет продолжение видео с короляном э, можете писать в комментариях